Потом у нас с вами есть ипотечники, топ-менеджеры, предприниматели, уже бизнес-сегмент. То есть, соответственно, это те ребята, которые еще больше будут увеличивать бюджет, как правило, до двух стоимостей, которые изначально он озвучил. Например, 6 миллионов, до 10, до 12 может смело потянуться, если очень сильно понравится. Если это такие ребята, для них точка роста как раз э, та, о я уже говорила. Вы сегодня сколько-то денег зарабатываете, да, вы такой успешный, классный. Хорошо. Два года назад что у вас было? Ой, да два года назад мы на фоне ковра с женой Оливье ели на Новый год. Видите, как вы за два года очень быстро, классно растете. А какова вероятность того, что в течение двух лет у вас какие планы вообще на развитие собственного бизнеса, своей жизни? Ой, у меня амбициозные. Хорошо. Я как эксперт, опять же, обязана вас предупредить, потому что мы говорим с вами не о сегодняшней покупке, а о вашей жизни в дальнейшем. Вы квартиру себе на сколько лет примерно покупаете? Да я бы такое, чтобы купил и не продавал. Я говорю, хорошо, есть вероятность того, что через два года она вам будет маленькая, и вы придете ко мне только доделав ремонт и ее продавать. У меня просто так 60-70% клиентов делают, которые сегодня экономят. Ну просто вы же ко мне придете, это же моя проблема потом, тогда давайте ликвидную выбирать, если так и будет, но вы не готовы подвинуться. Сумма платежа у вас увеличится там, на 5-6 на тысяч рублей, там, на 7 тысяч рублей. Тем более, что вы ипотеку собираетесь гасить досрочно. Ну, То есть у вас есть доход, у вас есть возможность увеличивать его и влиять. Поэтому у вас обязательно должны быть в кармане, на живом просмотре, не на подборке электронной. На электронной подборке напугаете человека, не выйдет с вами на просмотр. На живом просмотре, когда человек физически рядом с вами, у вас обязательно должны быть варианты от того бюджета, который он вам озвучил, и в плюс. С этим сегментом можем увеличивать до двух раз. Дальше у нас идут с вами такие же ребята, но они покупают занал, Тоже бизнес-сегмент в основном. И какая с ними история? Раньше мы думали, что люди с наличкой – это классно. И у нас было много людей с наличкой. 50-60% мы были счастливы. Мы думали, что они классные. Мы не любили ипотечников, потому что с ними долгие сделки. Но в какой-то момент мы увидели, что люди, которые покупают квартиры в ипотеку, они более лояльны с точки зрения увеличения бюджета, и а, они легко двигаются. Потому что они только дают обещание в будущем отработать эти деньги. Ну, то есть они, они еще не знают ценности этих денег. Когда человек, например... Заработал 100 тысяч рублей тем, что год грузил вагоны. Это очень тяжелые 100 тысяч рублей. А если 100 тысяч рублей он получил за какой-то полезный совет, это легкие 100 тысяч рублей. Вот ипотечники не знают еще точно, будут это тяжелые деньги или легкие. Но тот, кто пришел с наличкой, он уже четко знает, как, насколько тяжелые это для него деньги. И проблема не только заработать, проблема собрать. Занал ребята в бизнес-сегменте будут двигаться не так активно, как ипотечники, потому что они эти деньги уже заработали, собрали, и они знают стоимость этих денег. Поэтому там не так сильно хамите разгоняйтесь, чтобы, не дай Бог, не напугать человека. Хорошо? Вот. И дальше у нас с вами есть премиум-сегмент. С премиум-сегментом, благо, мне повезло, я продала в первый месяц своей работы четыре квартиры у нас в единственном премиум-комплексе. очень, ну, и накосячила как бы на всех четырех сделках, поэтому очень хорошо поняла, что делать нельзя. Один из этих косяков состоял в том, что как раз клиент обратился, сказал, есть 10 миллионов рублей, нужен VIP-сегмент, написал, короче, и это один комплекс, выбирать не из чего. Я говорю, окей, есть такой. Выбрала за 9 и за 13 ему. И Вот мы ходили туда-сюда, туда-сюда, и он говорит, ну хорошо, я говорю, давайте пойдем познакомимся с застройщиком, документы там и т.д. И, и он на встрече с застройщиком говорит, если я возьму две, какая будет скидка? За полную оплату в один клик. Мне нужно деньги перевести за границу, у вас есть счет за границу? Он говорит, да. Я такая... В итоге 18 миллионов ему обошлись эти квартиры. И потом, когда он делал ремонт одной квартиры для себя, в другой квартире э -э под сдачу, причем под сдачу, если бы он мне сказал, что он собирается покупать, я бы в жизни не посоветовала, потому что ну, это мертвый ну, сегмент для сдачи, ну, по сравнению, допустим, с экономом или с бизнесом, да, на Черноморском побережье. Ну, так вот, он потом зашел и говорит, Даша, что ты мне не показала трешки? Самая бюджетная трешка стоила 21 миллион, с прямым видом, офигенная. Я говорю, ну, вы же мне сказали 10 миллионов, я не подготовилась. Он говорит, так я же купил за 18. И я понимаю, что это мой косяк. Ну, то есть он мог, он их просто не увидел. И он оказался хорошим парнем, который не пытался обойти меня и посмотреть что-то еще. Поэтому с премиум-сегментом до двух раз не, не пытайтесь э, пытаться узнать, сколько денег в их кармане. Их, как правило, значительно больше, чем вы, ну, большая часть агентов могут себе представить, если это действительно VIP-сегмент. Поэтому у вас должны быть варианты для выбора очень с большим разбегом. То есть до двух раз от стоимости квартиры легко. И э, тогда он человек будет благодарен.